Всем привет, с вами Михаил и канал Дом веры и Дном. И сегодня опять мы будем говорить о клубнике. В очередной раз вчера приехали с дачи, привезли уже не знаю какое количество клубники. Мы ее продавали, варили компоты, варенье, мы ее ели. И сегодня покажу вам... Да, мы ее сушили, видео можете посмотреть здесь. И сегодня я покажу вам рецепт, как клубнику мы морозим. Морозить можно с использованием сахара на вкус, кто как любит, мы делаем без. Использовать в качестве измельчения можно как обычный блендер, блендер-стакан, погружной, блендер-чоппер, в зависимости от того, кто какую консистенцию любит. Мы используем обычную толпушку для картофеля-пюре. Этой толкушкой мы перемешиваем все, специально чтобы оставались небольшие комочки, оно так приятней будет в употреблении. И вот в таком виде мы уже можем заморозить клубнику. Посмотрите на ее консистенцию. Еще момент совет. У всех нас холодильники квадратные, полки в морозилках квадратные. И соответственно хранить квадратное в квадратном гораздо удобнее. Для этого для заморозки мы используем. Контейнеры из-под мороженого, из-под любых других пищевых продуктов. И в пакетике уже наливая клубнику, укладываем в контейнер. После чего пакетик у нас принимает квадратную, удобную для хранения в квадратной морозилке форму. Наливаем обычным половником в обычный пакетик. Объем выбираете сами. Мы делаем поменьше, чтобы почаще доставать свежую клубничку. Вот два половничка Уложили. Для удобства откачать можно воздух. И распределяем уже по нашему контейнеру. Пишите в комментариях свои рецепты, что вы делаете еще с клубникой, помимо сушки, вареньев, компотов, заморозки. Будем рады всех почитать. Всем приятного аппетита на весь год. Пока-пока.